Помните ажиотаж недавних лет? Свиной гриб, птичий гриб, собачий, кошачий. Если бы медики сегодня опять назвали вирус именем какого-то животного, то их бы, наверное, уже засмеяли. Поэтому они проявили фантазию и перешли на предметы. Но если вспомнить постфактум, чем закончились прошлые эпидемии, все они закончились абсолютно одинаково. Первое. Появилась новая вакцина. Прививка от нового вируса. Сам вирус потом, сами же медики разоблачили, что никакой он не новый, просто более мутирующий. И точно не опаснее других таких же существующих болезней, от которых тоже умирает гораздо больше людей. Но прививки уже отменять не стали. Типа люди хотят, надо им дать. Вопрос, почему люди хотят, откуда у них появилось это желание, на него медики ответа не знают, но мы не медики, мы знаем. Вы, может, думаете, что я так хорошо разбираюсь в вирусах? Нет, я хорошо разбираюсь в людях, которые хорошо разбираются в вирусах. А если кто-то поднимет панику, давай бежим скорее, куда все, я говорю себе, Саша Ша, мы успеем. Давай послушаем, что умные врачи говорят об этом. Коронавирус был, коронавирус есть, коронавирус будет, Вот мы уже болели им. А вот в свое время. Даже так. Даже так, да. Сейчас в поисках борьбы средств против вирусов наука идет по очень интересному пути. Раньше, в свое время когда-то ученые подсмотрели, что грибки борются с микробами. Так был открыт пенициллин. То есть грибки защищают себя от, микрооргани... от микробов. Вот. Так были открыты антибиотики. И оказалось, что микробы тоже борются с вирусами. Что это такое? Это система защиты микробов от вирусов. Это будущее нашей противовирусной терапии. Пусть профессионалы отдохнут, я переведу на свой непрофессиональный язык, как это все у нас происходит. Итак, вот это вот мы. И в нас живут бактерии, грибки и иногда попадают вирусы в наш организм. Если у нас начинается какая-то грибковая инфекция, на коже что-нибудь там выходит, ну, грибковая инфекция, вы знаете, да, то мы начинаем химией их глушить. Как только мы их глушим, бактерии начинают себя чувствовать лучше, наступает дисгармония у нас, потому что они воюют между собой периодически, то есть грибки не дают развиваться бактериям, бактерии не дают развиваться грибкам, и они нас живут постоянно. И как только наступает дисгармония, то вирусом становится свободнее здесь. Потому что как только у них наступает дисгармония, у нас вот тут вот есть еще такая иммунная система, которая от этого начинает страдать. И как только бактерии начинают развиваться, и вирусы начинают нас доставать, начинаем что делать? Антибиотики, антибио. Нам дают, с вирусами антибиотики не борются, но они не дают бактериальной флоре нас убить. Получается ситуация, что если мы подавляем дружественные микроорганизмы, то мы таким образом стимулируем рост вирусов. Чем мы можем подавить дружественные микроорганизмы? Антибиотиками. Мы начинаем бороться с микробами, ну, с бактериями, чтобы их убить, ну, или не дать им развиваться, чтобы они, нас не, чтобы они нас не убили. И мы нашли, как это делать при помощи антибиотиков. Забывая, что каждый раз, вмешиваясь вот так вот в организм, иммунная система наша становится все более слабой. При противовирусной терапии антибиотики просто бесполезны. Ну, бесполезны, все. И назначают, и это знают все, и назначают их как бы для профилактики, осложнений но оказывается что антибиотики уничтожая дружественную микрофлору усиливают действие вируса открывают ворота совершенно сути. верно открывают ворота для э, вирусов и для их воздействия на организм есть... вот. иммунная система слабеет мы это чувствуем как мы начинаем уставать усталость у нас у нас портится настроение. И мы становимся грустными. А становимся грустными, становимся раздражительными. И начинаем грызть немножко друг друга. Еще усугубляя это. Это называется уже стресс, депрессия и прочее. А что такое депрессия? Это страх и одиночество. А когда нам одиноко и страшно нас объединить может только общая беда тогда мы собираемся в кучу и бежим не куда-то куда нам надо а от чего-то то что нас пугает а когда мы от чего-то бежим то куда уже вопрос не стоит тогда нами очень легко управлять и мы бежим туда куда нас гонят на вакцинацию на прививки на что угодно а из-за чего паника собственно если в россии в Украине, в Беларуси пока еще нет ни одного случая ну, может просто кому-то нужна эта паника поэтому это все раздуется. так вот подумайте зачем нам нужно употреблять антибиотики вот, для того чтобы гробить свой организм гробить дружественную бактерию вместо того чтобы ее поддерживать чтобы поддерживать наш микробиом чтобы поддерживать наших друзей, которых не так много у нас в организме. Ну, правда, если верить учебнику микробиологии, около 5% нашего веса составляют эти самые микроорганизмы. Где-то килограмма-полтора в кишечнике, остальное в тканях, крови и так далее. Они нам нужны, они нам помогают, они нам поддерживают, нас поддерживают. Они способствуют нам, помогают вырабатывать витамины. Они способствуют перевариванию аминокислот и так далее. Так давайте их поддержим. И они помогут нам побороть и коронавирус, и любую другую вирусную инфекцию. Как? При помощи трех вещей. Три вещи. Очистка организма, питание... И движение три вещи которые мы добавляем и в принципе можно при помощи этого убрать вот это не пользоваться и поддерживать вот это поддерживать это в чистоте и в порядке про очистку уже кто только не рассказывал у нас есть своя Отработанная методика, 8 лет я ее преподаю. Концепцию здоровья можете здесь посмотреть, вы поймете, как она действует. Движение это каждое утро, зарядка. Мы почему-то не забываем заряжать наш телефон, потому что понимаем, что к вечеру иначе он сядет. А вот себя забываем с утра зарядить. И к вечеру диван ⁇ мое пристанище, любимый мой причал. И зубки вот эти начинают расти у кого-то, потому что когда мы лежим на диване, это многих раздражает. Поэтому, чтобы этого не было, под видео есть группа, в которой вы можете первый раз пройти очистку организма с людьми, которые это уже отработали с профессионалами. Лично я бы предпочел, чтобы такая группа была раньше, когда я начинал, потому что я наделал много ошибок. Сегодня в этой группе вы можете пройти, не делая этих ошибок, пройти детокс-марафон, ссылка под видео, вместе с очень серьезными профессионалами, и после этого один раз, может, два раза вы почистите с ними, и дальше вы сможете сами это делать точно так же, как это делают профессионалы, которые не пользуются медикаментами, не пользуются услугами врачей, не пользуются антибиотиками, и живут без усталости, живут без депрессий. И не боятся ни коронавируса, ни каких-либо других вирусов, потому что они никуда не торопятся, они не бегут от чего-то, они бегут к чему-то. К здоровью, к хорошему настроению и к замечательному общению. Так что начинайте общаться с теми, кто вас не пугает, а показывает, куда и как можно прийти. Я вам желаю хорошего здоровья, прекрасного настроения. С вами был Александр Волин.